Даже тут не говорится точно кто вершитель Сам первое. Кантаро Адун вершитель Твоя доблесть возвращает мне веру в касту тамплиеров Признаюсь, исчезновение Тасадара Изрядно пошатнуло ее Неужели Аударис? Мне казалось, судье следует больше доверять собратьям братьям -тамплиером. Тасадар? Где ты был? Молчание судья Времени мало, а рассказать мне нужно очень многое. Как вам известно, после падения тиранского мира Тарсонис, серги отступили, и хотя конклав повелел мне возвращаться домой, я был вынужден остаться. Меня привлек мощный псионный сигнал, исходивший из далекого опустошенного мира под названием Чар. И этот зов услышал не я один, ибо там, на чаре, я встретил тех, кто когда-то был нам братьями темных тамплиеров. Ты связался с падшими? Это же ересь! Довольно! Внем мне, вершитель, ибо я многое узнал от Зератула, прилата темных тамплиеров. Сверхразум управляет зергами через своих слуг. Церебралов. Если уничтожить одного из них, его стая окажется в смятении и падет. Возможно, Тасадар прав, вершитель. Если ты сможешь отвлечь внимание зергов, мой отряд прорвет их оборону и уничтожит это чудовище. Я хотел бы тебе верить, Тасадар, но вижу, что ересь падших уже очернила твой разум. Немедленно возвращайся на Айур. Судьба Аюра для меня превыше вердиктов конклава. Я вернусь, когда придет время. Да, весьма интересная ситуация. Так, отвлекайте зергов, пока Феникс не выйдет на позицию уничтожить через Брала. Цереблара. Церебрала. Зергов Феникс быть. Должен... Понятно, все прекрасно. Давайте займемся этим делом. Так, 15 минут нам, видимо, нужно обороняться, я так понимаю. Или что нам нужно делать? Может быть, я понимаю я неправильно. Ну, но ладно, криваться. мы это узнаем по ходу игры. Во <как> Ёптема. Отходим. Отходим. Пока что, видимо, не стоит нам выходить из базы. Пока не соберем нормальную армию. Я жду Давайте тогда будем обороняться, Время так понимаю, здесь другого выхода нету, никакого Волок другого вновь источника вновь минералов тут нету, О. так что нам нужно обороняться. Вновь а, нет, есть еще один источник, точнее, ну не источник, а выход отсюда есть. На газу. Во имя так, ну интересно, куда этот выход ведет? Сука. Ну да, можно было в принципе не всех туда перекидывать сразу. Так, идем, давайте Отвердаю. вот по этой, по этому Выступаю. пути. Так, здесь просто тупик Вниз Выступаю. мы идем, и точно в эту же Выступаю. позицию попадаем, да? Выступаю. М -м, там Выступаю. еще и плетка. Нет, тогда уходим отсюда. На плетку прыгать, конечно, пока очень рано. Да и там, я смотрю, наверняка не одна плеточка. Так, с оружейно поставим. Улучшение будем делать сейчас потихоньку. Так, пока что встаньте вот на этом выходе. Надо прикрыть его. Также мне нужен пилончик, я уже вижу. Куда-нибудь сюда его как раз установлю, чтобы фотоночку потом поставить. Так, нам нужны щиты. Блин, драгуна почти что пришла жопа. А, немножко по-любому врата. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, приветствую, да, приветствую всех. Я жду Локтай. Локтай. А слушайте, а что я за это время должен сделать? Типа придет Феникс или что произойдет? Отвлекайте Зергов, пока Феникс не выйдет на позицию. На какую позицию, я не понимаю. Ну и вообще здесь, по сути, я такого сунду. особого выхода нет. Мне надо идти через позиции Выступаю. зергов. Так, постройте батарею щитов. Давайте сейчас щиты поставим. Так, ребят, поднимайтесь, куда вы там Выступаю. спустились. Да, все-таки и здесь весьма слабоват и туповат. Поэтому можно не удивляться то, что такие дела творят мои юниты. Да, знаю я насчет щитов. Мог восстановить щиты. Батареи щитов. Постепенно восстанавливать свою энергию. Ну, неплохая вещь, в принципе, если вы собираетесь обороняться. Если вы собираетесь нападать, конечно, эта вещь бесполезна. И, по-моему, кстати, восстанавливать щиты здания она не может, если я не ошибаюсь. Так, я опять-таки могу только ставить стандартное здание. Ну, давайте, в принципе, поставим еще и кибернетическое ядро. Мне бы и драгунов нанимать было бы классно. Так, давайте еще врата одни установлю. Опять-таки улучшения на ножки... На ножки зилотов, к сожалению, нету. Так, ты куда Попер. The Grid War, наоборот, самый худший мод. на Total War. Боже мой, я удивляюсь, что до сих пор есть люди, которые не смотрели мое видео по The Grid War. Причем, по-моему, у меня там не одно видео, а даже два видео. Там одно видео, да, соответственно, это прохождение, или точнее обзор. А второе видео... Это уже установка этого мода. Посмотрите это видео, если вы его еще не видели, потому что я там все прекрасно изъясню, почему этот мод самый худший, почему он ужасный, почему он хрень конченая, если уж на то пошло. Так что я думаю, тут был просто излишний мои комментарии по этому поводу. Я в этот мод больше никогда не вернусь. Это 100%. Принимаю так, ну что, у меня есть более-менее какая-то хуть Причем есть даже небольшие уже улучшения по счетам. Конечно, по стрельбе еще драгунов нету, но он еще улучшает сколько будет, интересно. Тут не показывается, к сожалению, время. По-моему, во втором Старкрафте можем посмотреть время. Если навести курсор. А тут нельзя. Так, ну окей, у нас есть армия, время я не знаю, что означает. Ну давайте сейчас пойдем в атаку, может быть у нас получится отвлечь внимание зергов, как нам написали в задании. Так, ребятишки, давайте аккуратнее. Так, давайте еще вторые. Сука, откуда вы прилетаете? А же там нет никакой базы, откуда вы летите? Так, туда надо, тогда надо поставить здесь фотоночку еще одну. Улучшение у нас уже сделалось одно. Как же больно бьет плетка. «Потверждаю. Гей хаос, -хаус, да, Но точно. Жизни, да блин, да, там еще плетка. «Потверждаю. Отходим, отходим, отходим. Я Конечно, с такой армией у нас ничего не получится. Надо побольше. Побольше войск, «Потверждаю. к сожалению... Какого-то юника, который, который, который, который бы нам восстанавливал, и щиты нету. Так что здесь очень сложно. Кристалл окончается, время кончается. Но ну, давайте пойдемте в атаку опять. А, так, на карте появились новые юники. Тут у нас пришел Феникс с войсками. Окей. Так, пока опустошитель, я не буду давать дополнительных зарядов, потому что мне надо... Больше Мне нужно войска с другой стороны сделать. Во-первых, плюс здесь немножко укрепиться было бы по... неплохо. Поставлю парочку фотонов. И парочку пилонов. И так, что-то написал. Ты не понял мой сарказм? В целом, вот угарнут, когда полк пехоты толкает бункер непро... непроизвольный. Начинаешь истерично смеяться, ставим моду оценка 10 из 10. Ну, не знаю. У меня вызывало только одно какое-то непонятное ощущение, что это кусок говнищи. И никакого угара я, честно говоря, не ощутил. Так, отлично. Противник даже решил напасть на мою армию, которая стояла снаружи. Ну, правильно, он поступает, однако, я этого не ожидал. Одну я фотоночку потерял, к сожалению. Очень жаль, фотонку, я не хотел терять. Ну ладно. Но сейчас мы подготовимся, я думаю, с двух сторон нападем. Тут в принципе-то осталось. Че от базы? Там, наверное, ничего почти не осталось у них каких оборонительных каких-то сооружений, кроме плеточки. Жизнь а, они могут еще и по зданиям стрелять, но правда, честно не сказать, не по зданиям не особый эффект. Принимаю сигнал. <свист> Давайте в атаку. Мы сейчас тут все войска уничтожим. С той стороны просто не останется. Давайте в атаку, в атаку, в атаку. Так, Фениксу грозит опасность, лучше ему убежать нафиг отсюда. Так, какого черта, ребята, творите вы? Так -с. Минералы у меня, походу, кончились Но на натурале Да, тут уже ничего не осталось Но, в принципе, -то, тут что? я думаю, тут больше-то ничего особо и нет интересно Так что, в принципе, тем войсками, которые у меня имеются, можно пробить их Ну, нормально, они, кстати, прибивают плеточки, я смотрю да, плеточки прекрасно не уничтожает. Три заряда, вот уже все. Давайте все в атаку. И буду наблюдать за зергами. Возвращайся в цитадель. Я сообщу, когда стая придет в смятение. Хм, ну отлично.